Как вставить видео на сайт. Практически на любую страницу вашего сайта можно добавить видео. Это делается в несколько шагов. Когда видео находится в интернете, неважно, было ли оно там, или вы сами только что его туда добавили, вам нужно получить его код. Показываю как этот код добывается на примере YouTube и YouTube. Отличия здесь минимальные. В YouTube это делается следующим образом. Под каждым видео есть кнопка поделиться. Нажмите ее, выберите пункт, поделиться, или скопируйте HTML-код и разместите его на странице вашего сайта. Как вставить видео с Routube на сайт. В Routube это делается следующим образом. Под каждым видео есть кнопка «Поделиться». Нажмите ее. Нажмите на код вставки плеера или скопируйте HTML-код. Примеры этих HTML-кодов скопированных видео находятся под этим видео. Удачи! You can run, but you can't hide. You can but you can't.